Хм, вс есть, но чего-то не хватает. О, точно, нужно позвать моих друзей. Симьи я и буду праздновать новый только жданный код. Алло, вова. Да минимастер. Привет, Вова, у меня тут к Новому году все готово, вот только друзей нету, хочешь ли ты прийти ко мне и отпраздновать вместе со мной? Конечно, я люблю праздновать с друзьями. Ну так-то приходи ко мне домой, будем праздновать. Хватать карабельный салат, оливье, мандарины, пирожку с котлетками, запивать эту кока колы и пухлом пухаря боба. Ок, уже собираюсь. Ок, пока, что тебе? Как хорошо, что Вова согласился отпраздновать вместе со мной, но мне кажется, что только одного Вова недостаточно. Хм. О, посовокая Раяна, он тоже мой друг и должен прийти на праздник. Привет, Райан. Привет, мини-мастер. Райан, хочешь прийти ко мне в гости и отпраздновать вместе со мной Новый год? О да, хочу, конечно же. Я тут, кстати, вместе с МС Володей гуляю по улице. Можем мы к тебе за... У -у -у. О. Это отлично, понял. Друзья, праздник веселый. В общем, ты хотите вас жду? Окей, скоро будем. Хм, кохо пришел посвать. Так, Мс володцу послал. Вова на фильм за посвал. послал. Кохолоп пришел посвать. О, точняк. Я плавал те копаю, я совсем забыл. Его же точно нужно послать. Алло, у нас уже новый год, скоро. Хачик есть, кока-кольчик есть, кроповый салатчик есть, все готово, все готово, типа не хватает, типа не хватает, понимаешь? Старчик и тюрьмы не пить не ну то есть напаснок. Намек понял, уже иду. Всем привет, с вами я, Володя. Хочу поздравить вас всех с Новым наступающим годом. Прошлый год уже подходит к концу. И пора подводить итоги этого года. За все это время мы добились немало успехов. Мы старались изо всех сил, чтобы наше государство жило долго и счастливо. Мы старались и продвигались вперед. Мы строили школы, строили большие дома, для того, чтобы граждане нашего государства жили без всяких проблем, делая нашу армию самой непобедимой во всем мире. Новый год у нас это, прежде всего, семейный праздник. Мы отмечаем его, как было в детстве. С подарками и сюрпризами. Прежде всего, мы должны быть благодарны нашим родителям. Ведь родители это те, кто подарили нам лучшие воспоминания из детства. Лично я очень благодарен своему отцу Вовану Фимсу, Ведь и мой отец это тот, кто помог пройти в светлое будущее именно так. Мы все должны благодарить своих родителей. Также мы должны поддерживать тех, кто рядом. Ведь когда вы делаете добро, это наполняет вас большим человеческим смыслом. Где бы мы ни находились, за семейным столом, в веселой компании, на праздничных улицах, нас объединяет одно. Новогоднее настроение. Также в этом году... Наши технологии скакнули далеко вверх. Ведь благодаря нашим технологиям мы можем увидеть наших близких или услышать их даже на очень больших расстояниях. Хочу всех сердечно поблагодарить за вашу веру в нашу страну и в самих себя. Ну что же, к Новому году остались примерно секунды. Ну что же, пришло время поднять бокалы и пожелать всего самого лучшего в следующем году. Прежде всего, я хочу поднять тост за здоровье. За здоровье наших граждан. И за здоровье тех, кто продвигает нашу страну. И за тех, кто защищает ее. Мы все вам благодарны. В том числе и я. И я уверен, что год, который вот-вот наступит, будет лучше, чем прежний. Я желаю всем вам удачи, дорогие граждане! С Новым годом! Новый год! Новый год! Я желаю вам всем, чтобы вы жили долго и счастливы, чтобы было у вас кучу денег, чтобы были популярными, чтобы вас всех любили. Спасибо тебе, мини-мастер. Тебе того же самого желаем. Золотые слова, Влад. А теперь, когда мы уже поховали и попраздновали, может, пойдем запускать салюты и взрывать петарды? Давай! Да я сеть вашу налево. Вы чё, блин? Офигели или что? Вам делать нечего или чё? Чё вы мне в дом петарды кидаете? с дуэли или что? Ой, а мы и не знали, что в канализациях лазят всякие бомбящие бомжи. А если бы и знали, то кинули бы туда Корсар-666. Ты про этот вот? Да. Я про этот. Давайте пошалим дальше. Давай!